даже в технический залив поехали. Вот, поставили. Пока ничего. Сейчас покажу как он стоят. Ничего не клюет. Ну, мы только поставили, в принципе, что еще полчаса на вид, прошло. Так, ну вот, в общем, вот так вот они настоят стоят. И по той стороне еще стоят. Пяточек поставили. Сейчас поедем. Пойдем на берша ставить. 10 штук. Тоже желез поставим, вдруг пошел. На фюк поставили сейчас дочка берша попробуем не знаю, вдруг что попадется так, ну давайте не переключайтесь вот ребят пока поклевок нету сидим у костра вот, вот там сосиски делает палки тоже для сосисок у нас костерок горит водочка пусточка как положено вот так места как красивый у нас не хочется не клевать пока ну, будем ждать после обеда может в тот раз после обеда поклевки начались как дела Лин? отлично попловим шампур, шампунь В общем, сейчас будем жарить сосиски, выпивать. Хочу поздравить всех мужиков с праздником 23 февраля. Вот. Отдыхайте. Будьте мужиками. Так, ладно. Вот, решили сосисочек пожарить. Пан Леонид соорудил конструкцию. что солнце зашло даже, да? Это небо голубое. Ну, что жарится? Жарится. Куда не деваться? Да. Куда деваться? Опа Так будет надежно. Но. О, бля, нихуя. Ну, это что? И одно животное при изготовлении сосиски не пострадало. Это сосиска. Как аккуратно раскрылась с Да, слушай, у меня тоже самое. Разделась, да, на раз. Угу. Опа! Что? Давайте ну, дальше. Мог выпить. Да? Давай, Леонид. с праздником поздравь всех. Да, всех с праздником. Единственный день в году, когда женщина должна бегать вокруг мужика. тоже с праздником поздравляю вас всех, за вас короче вкусно, суситка такая наверное, будет М -м -м. вот это лучше кстати сработало это натюрку да? биты ничего. Я слушаю ветром. Ветром. ребят холостой сработал будем ждать Российские флаги у нас. Угу. Так, ладно. Пойдем дальше к костру. Вот это хороший экземпляр. Ну, троечка. Отлично. О. О! О! паразитка, блин. Сначала тянул, думал окунь вообще не грибилась. А, а потом намаялся так. С третьего подхода такой хватит. А -а -а. Опять же на той, на мелководе на полметра. Это не которая срабатывала? Да, да вот. я ж думал, она ей и пошел. Я же думал, опять окунь спуганет. А -а -а. Пошел проверить, мату размотана. Тяну, думаю, точно окунь. А как подтянул кунки, как начал, она мне там выдала такого. Я смотрю, ты пропал тебе долго. Ну, офигеть вообще. Надо было снять этот момент. Так я же думал, я ж не стал тебя и звать. Думал, что это. окунь опять. Ага. А тут он в подарок. Красавица какая. Вот уже щука. Да. То, что было тогда. <свист> <свист> под щучек. Сутки ну хорошо, взяла вообще, да. Есть, сейчас, ребят, рыба. Представляешь, еще и карась живой Да. Что? Еще нас, похоже, делал пережили. <свист> Такая щучка, ребят. Ты что, глаз выдавило, что ли? Ну я же этот, за глазами. Ага. Интересно, вот мне кажется, что она это, девочка. Ну, само собой попозже смотрим, ну да да, или нажалость, или просто нет нет нет, нет, нет. а смотри. есть там эти блять паразит паразитов он куча, он смотри стоит стоит да круглые черви, сосальщики да ну да, он такая она ощутимая блять треш блять домой приезжай здесь есть чем-то. Да есть, но, блин, я хотел тебе ее подарить. Не, Она мне точно нахрен не да, такого размера. А ну, что? Ну а что если делать-то будет? Мне три дня жить, и я поехал на работу. А -а -а. С ума Если малюсенькая попадется такая до да килограмма, я еще науку возьму, а вот эту монстр мне не надо. Ребят, кстати, у нас будет новый блок. Короче, как ее это? В чем мы будем с ней делать? Давай. Пожарим что ли или чё? Ну, вот, да, ребят, будем жарить, короче. Ее. Если ленька отказывается от рыбы, да ешь, ну, вносит, <laughs> ну, просто он с карелии, ему блядь, уже не привыкать. Да. Мне там да. вот. вот, такая рыба, рыбалочка, ребят. Блядь, ну, не успел я опять снять эту, блять. Пропал, блядь. Просто неожиданно получилось. Думал, что просто в пустой выстрел. Ну, расскажи, да. как там вообще все произошло. Ну, слушай, подошел, думал, опять окунь хулиганил. Mm. Подошел, размотано. Тянул, тянул, тянул, тянул. Я думал, действительно, там сидит. Ну, напруги никакой не было. Вот. А потом, когда внуку начал заходить, ага. сначала, может, мне показал, а потом, как начал, как начал, я вот с третьего подтяга уже руку вот так вот закатал. И за глаза только а. так. Ну, дало мне хорошо, конечно. раз раз да? <свят> ну, да. <свят> Нормально, хорошо поборолос. Интересно было. Вот такая щучка, ребят. Ребят, пошли проверить жирцы. Сидели в костра, попили водки и пошли. Не знаю, будет, не будет. Щучку поймали одну, и то хорошо. Сучка твоя зачетная трешка. Да, сам собой. Решили пораскидывать жерлицы немножко, у нас стоят по одной линии. Сейчас пойдем жуца поставим и будем переносить жерлицы. Ладно, поклевку поймали ждем следующих минут, чтобы не ждать, мы решили все-таки немножко поразбрасывать жерлицы, у нас не стоят. Если вы видите одну линию, ну, вот они вот пошли, первая, вторая. О, решили немножко их раскидать, все-таки ну, повысить объем клево. Давайте дальше смотреть, что будет. Ага. Вот кровь, ребят. Тут, мы понимаем. щучка, надо будет поменять живца. Сейчас смотрим процесс. Глубина небольшая. Ну, ну, вообще вот, а, слушай, Погиб все. Ага. Так, Жабры немножко. Так, Смотрите процесс, как насаживать правильно. Под на крышечку заводите. Главное, аккуратненько, чтобы не так он более-менее живой остается. Он живой очень много. Когда я щуку с него снял, а он еще был живой. Ага. Потом крючочек аккуратненько раз. Немножко подтягиваем, чтобы крючочек поближе был. Так сейчас с руки его снял. Раз, и пошел малек. Вот, вот это самый лучший способ, ребят. Мне щучку взяли на 3 килограмма в этой лунке. Вот решили еще запустить. как будет. Катушка большая, там на 2, 2 минуты. Да, да, да, здесь. и глубина будет небольшая. Вот так ага. Все. И что мы сейчас сделаем? Ну, слушай, пойдем сейчас переставим через одну штуку с фарватера на мелколодье. тоже. А -а -а. установленные на мелколодье. На фарватер на 50% поставим, потому что, ну, как говорится, родить времени. Все-таки нужно нащупать может быть он вечером, как обычно, и начнет бить. Может быть на фармаце, может быть на колоде, а там уже нагоряется. Ну что, пойдем. Он живец весь. Пойдем другу. Там гумятка была? Да. Я вот просто взял ее и все. Я не знаю какая губка. Мне он тут Даже поро уже будет. Ну ладно, посмотрим на это И все идем далее ребята берем следующую же и переставляем потому что ну часа три не было поклевок надо пробовать пробовать пробовать еще может лучше будет хорош куда там мель ты идешь на одном месте, он устоял, стоят часа три Еще как поклевок нет, надо шевелиться, искать. Убираем шугу, чтобы лучше желез уходил на дно. с глубиной увеличилась или уменьшилась а? уменьшилась глубина ну слушай ну, где-то чуть больше полметра уменьшилась да да да, -да. все пойдем к хате сработал ветра убывает срабатываешь ну. ложки видишь такой с все а его видно когда из ветра срабатываем здесь борода mm. Okay.